Доброе утро, вечер, день ночи. ночь. Не знаю, что вас там. Тема сегодняшнего видео это как к вам относится ваш король. Соответственно, выбираете один из четырех вариантов далее. Но при этом, смотрите, у нас мы будем рассматривать первый вопрос на каждом варианте. Как король относится? То есть, как ваш мужчина к вам относится? поздравит ли на Валентину в день? Но вдруг сейчас а Валентинка у вас прямо и скоро, либо завтра может прям. И хочется посмотреть, если у вас Валентина дня нету, то, соответственно, не смотрите. И сигнификатор этого молодого человека, кто он, что он, возможно, какие-то привычки, левый, правый. Поэтому, вот, короче, как-то так. Первое, второе, третье, четвертое. Выбирайте один из вариантов. Здравствуйте, кто выбрал у нас первый вариант. Ну, давайте посмотрим, как король к вам относится. У нас, соответственно, здесь десяточка пентаклей, король мечей, королева пентакли умеренность и влюбленный. Ну, дорогие мои, давайте так. Давайте так, давайте так. Вроде нормально. Вот такая позиция больше, ну, честно говоря, не особо многоговорящая, которая там... Санта-Барбару, поверьте, это ничего не сделает. Поэтому десятка Пентаклей, король мечей, королева Пентаклей. К вам отношение более-менее благоприятное и спокойное у человека в данный момент. Влюбленный меня немножечко подталкивают на то, что есть какие-то неприменимые, они непри, какой-то, знаешь, как сказать, такая с королем мечей. Есть какие-то подводные камни здесь в отношениях между вами, по отношению и у вас, я не исключаю все-таки, с таким сочетанием каких-то претензий. И здесь и короля мечей, соответственно, тоже. Поэтому, дорогие мои, здесь более-менее благожелательно, более минерально. Ну, дорогие мои, ну здесь рутина порой даже, пору, рутина, ну почему? Ну умеренность, с десяткой пентаклей, ну слишком рутинно. Если, давайте так, э, в принципе, неплохо к вам человек относится на самом деле. Но здесь, если в браке, в браке большом и внезапном, то, соответственно, попахивает некоторой рутиной, некоторым конфликтом со стороны мужчины, некоторым недовольством, также и с вашей стороны. То есть здесь какая-то вот некая такая... Больше спокойное отношение к вам, но есть какие-то претензии, есть какая-то отстраненность, есть какой-то некий холод, потому что, потому что так оно и есть. Здесь вот такая вот такая, честно говоря, не очень хорошая карта. Если это давно-давнишний брак, то это просто некоторая спокойная рутина, но которая, я думаю, что здесь она немножечко при, при, прервется из за влюбленных. Возможно, есть такой некий распри между людьми. Тут я даже их не исключаю. Если вы загадывали, допустим, человека с вами в одной крови, одной родни, ну, допустим, противоположного пола, также момент спокойствия, человек тоже спокойно к вам относится. Нормально человек к вам относится, но здесь я бы не сказала, что здесь большая любовь. Здесь некоторая споко спокойная гавань, но у кого-то спокойная до глубины души, до вот такого момента, когда оно сладко-сладко, аж порой противно. Поэтому вот здесь я бы сказала хорошо, нормально, нормально лучше от слова нежели даже хорошо. Спокойно, если какой, но есть какие-то все-таки претензии, есть по королю мечей соответственно у нас и по влюбленным тоже. Не исключаю, что и вызваны с вашей стороны и с его, все равно здесь королева пентакли с королем мечей разыгрываются, но э, возможно некоторая такая. Хорошо, но с признаками какого-то некого внутреннего, возможно, неудовлетворения, либо конфликта. Все-таки по королю мечей, потому что по королю мечей это тоже момент некоторого холода отыгрывается и претензий. Поэтому но здесь они не особо выявлены. Возможно, люди с этим вот в данный момент, в данную ситуацию просто мерятся, либо смиряются, либо просто притираются, либо просто... Немного не та стезя, не та сфера ощущений влюбленности просто здесь показана. Поэтому спокойно, доброжелательно, нормально, но есть какие-то претензии. Все равно по королю мечей. Давайте поздравить Лену Валентинов день, если интересно. По этому варианту у нас шестерка мечей. Но здесь, возможно, человек сам просто не верит, либо пара не верит. Тут может такое отыгрываться, что люди особо не верят в этот праздник, но не нравится он им. Здесь просто очень связывает восьмерка чаши и королева жезлов, и короля жезлов. Возможно, как-то не отмечают этот день, тоже может быть. Но я не исключаю, что здесь может быть какие-то поздравляшки в щечку. Поэтому, дорогие мои, ну, возможно, если вы не огорчите как-то человека, то человек к вам как-то придет, человек как-то поздравит, человек что-то сделает. Но все же не, я не исключаю того момента, что, ну, здесь не особо доволь, до валентинного дня. Вот я к чему. Поэтому, в принципе, да, человек может вас поздравить, но если он это полностью поддерживает но все-таки я не могу сказать что по такому сочетанию что и королева жезлов рядом с, с огорчительно с восьмеркой чаш с королем жезлов что люди здесь поддерживают некий данный момент праздника в полной мере такой какой он есть поэтому я бы сказала да да но для тех кто это поддерживает для тех кого это нормально либо для тех кто это считает праздником именно в этой в этой позиции. Давайте сигнификатор молодого человека, как у нас тут дополнительно спросили. Сигнификатор у нас Верховной жрите для меня лично это стоп-карта. Э, и некоторая такая информация, что все-таки человек у нас очень сильно восприимчивый, человек чувственный, чу чувствительный, даже в некоторой стезе. Э, и, и, инициативный в некотором плане. Ну, когда инициативный только в том, где он чувствует, что ему надо быть инициативным. Поэтому здесь может также будет происходить некоторый человек, интеллектуал в своем роде, э, перфекционист, почему бы, собственно, и нет, М -м -м -м, опытный в некоторых стезях, возможно, верующий в какое-либо в каком-либо направлении, почему бы, собственно, и нет. Но человек очень сильно, чувственный и чувствительный. Это я еще раз хочу сказать и подчеркнуть. Возможно, с внутренним хрупким миром. Возможно, хорошо развитая интуиция. Это очень. Возможно, также человек очень хорошо видит некоторые сновидения. Но есть какой-то некоторый внутренний компас туда, куда ему надо. То есть человек может сдернуться и сказать, вот мне надо туда и точно. То есть этот человек, это, этот человек именно он. Да. Поэтому вот. А, ушки. Ушки на макушке. Поэтому, дорогие мои, вот короче как-то так. Ну, человек у вас достаточно начитанный, и очень много практической информации по какому-либо предмету, я бы тоже бы хотела это добавить. Поэтому, дорогие мои, ну какая-то вот, честно говоря, прям мне вот не очень наша позиция, правда. Ну как-то, давайте совет. Давайте совет, но почему-то у меня ощущение некоторой горечи Все равно здесь как-то остается Давайте совет девчонкам, совет девчонкам Если, если какие-то вот эти короли мечи Какие-то восьмерки присутствуют Давайте вот, вот для тех Что у нас в совете тут может происходить Как нам надо действовать Чтобы все было отлично В наших ситуациях да? Двойка, четверка, паш Туз, жезлов И у нас императрица Дорогие мои, э э э вовремя, вовремя делаем все на свете. Давайте не будем запаздывать куда-либо, потому что здесь, э э э я бы сказала, э э э распределяйте свои средства, распределяйте свою харизму, распределяйте свою силу очень сильно равномерно. В вашей жизни, чтобы где-то либо не перегореть, либо наоборот не застопориться. У вас двоечка жезлов рассмотрением всяких интересных ситуаций. Момент четверка мечей отдыха, пажа пажа, пажа Пентакли, некоторых учений и а, ну, не, не, не, не трудоголика, когда человек много очень всего... Во все втягивается по тузу жезлов и по императрице а или просто кому-то надо заняться своим телом и собою да дорогие мои у кого-то здесь просто энергии, мне кажется, здесь больше на нуле, чтобы как-то как-то действовать либо в, в основе каких-то мужчин, если несколько, либо вообще. То есть здесь, возможно, некоторый момент просто обратите на себя внимание и помогите сами себе в вашей ситуации, то есть... Я не говорю, что не уделять там мужчине внимания, но здесь, но здесь обратите, пожалуйста, внимание на ваши энергии, на, ваши, на вашу жизнь и на то, какие вы силы куда прилагаете. Вот я к чему. Некоторый момент совета. Поэтому спасибо вам. Давайте перейдем к следующему варианту. Здравствуйте, кто у нас загадал второй вариант? Давайте посмотрим, а, как король к вам относится, поздравить ли на Валентину день и его сигнификатор. А, сейчас, секунду, секунду, секунду, секунду, вот. Давайте, как король к вам относится. Соответственно, у нас здесь восьмерка жезлов, рыцарь жезлов, туз, смертушка и рыцарь пентаклей. Так, дорогие мои, вот здесь, если человек, в принципе, по поводу вас уже определился, то здесь, в принципе, даже никаких претензий я не вижу от слова совсем. То есть здесь человек относится к вам более-менее благожелательно, благоприятно. Но если человек определился с вами, то есть идти с вами по жизни, либо нет. У нас здесь аркан «Смертушка», что может говориться, если человек с вами пошел ручка за ручку и тому подобное. Человек для себя определился, человек для себя построил какие-то цели, которые он бы хотел, конечно же, тут достичь. Соответственно, и относится он также э, очень сильно рьяно, очень сильно доброжелательно и приятно. Но здесь по рыцарям, здесь нет королей Поэтому, дорогие мои... Здесь все же, я бы сказала, очень хорошо вас ценит. Если с вами он идет ручка в ручку, то человек вас ценит как некоторого такого алмазика, который прям хочется с собой взять, хочется с собой затащить. Дорогие мои, но если человек определился тут, вот, вот этот вот главный момент, пожалуйста, услышьте. Если человек здесь немножечко не определен в отношениях с вами, какие-то конкретные планы целей, либо какие-то задачи, очки там не ставят либо что либо какие-то неопределенные здесь отношения то дорогие мои вас хорошо он ценит все равно в любом случае но дело в том то что возможно есть какие-то такие вещи которые возможно потеряют со временем некоторую ценность я вот к чему. Если да, поэтому здесь вы, соответственно, такой очень сильно красивый шанс его жизни, но дело в том, то, что если он только решился на этот шанс, если он только идет с вами за ручку, если, соответственно, и если он на что-то подписался, если человек ни на что не подписался, тут э, он все равно к вам хорошо относится, но по рыцарю Пентакли немножечко в другую сторону. Здесь есть какие-то вещи с чем бы давайте дополнительно, давайте дополнительно. Вышло, вышло, вышло, Да, и здесь просто есть какие-то вещи, которые в принципе человеком могут огорчать по отношению к вам здесь могут огорчать какие-то возможно вы ему шанс не даете да но вас там человек ценит тоже может здесь такое кстати происходить но в любом случае здесь все-таки есть такой некоторый контраст того что хотение желание с вами во все, во все тяжкие но есть какие-то моменты, с чем человек, я бы сказала, здесь смириться как-то очень сильно сложно в его жизни. Поэтому это, возможно, также напрямую просто касается вас, возможно, как-то побочно. Но в первых трех картах, я бы сказала, здесь очень сильно даже положительно. Если человек, соответственно, с вами определился, с вами идет за ручку, поверьте, он определился, он идет за ручку, и он не идет назад. Он идет вперед. Просто медленно Поэтому, дорогие мои, вот это, пожалуйста Пожалуйста, это запомните Потому что здесь и смерть Я бы сказала в некотором положительном значении Что я бы хотела бы с тобой Идти до конца И я с тобой предполагаю идти до конца Поэтому я, я Вот это разграничьте, пожалуйста Услышьте меня, а то я знаю Все, меня любит, значит мне дальше смотреть не надо Значит, ой, все нормально, значит я могу вести как хочу Все, все, меня любит. Есть какие-то претензии Есть, да, есть, что-то не нравится Я прям сразу по четверочке Есть какие-то такие вещи Но все-таки дело больше у нас в том Что человек все-таки выбрал вас И все-таки не зря, и вы ему очень сильно дороги Если, соответственно, вы здесь не общаетесь Либо вы в тех отношениях, которые Ну давайте вы не общаетесь вообще Лучше вот здесь Это не ваша позиция от слова совсем Я бы вот сказала больше так Потому что я знаю девушек, которые очень любят загадывать уже тех, с кем они не в отношениях. Давайте далее. Поздравить ли с Валентином днём... А здесь у нас маг, дьявол, солнце, десять кубков, королева жезлов. Дорогие мои, ну да, вам виднее. <с> вам виднее, сразу по солнцу скажу, королеве жезлов. Вам виднее, да, на вашей ситуации, может ли, либо не может человек вас поздравить. Возможно, есть какие-то ограничения, которые вы понимаете за человека. Может быть, он, не знаю, не верит. Возможно, он наоборот верит и обязательно вас поздравит. То есть, если какие-то ограничения существуют вы о них знаете, то, соответственно, человек может вас и не поздравить из-за ряда каких-то ограничений. Возможно, ограничение чисто в том, что а, я не считаю это праздником. Либо ограничения чисто в том, что «А, уже с кем-то в паре, но ну, я тебя там люблю, там, Фрось, ты там, ты там меня жди, я тебя люблю». И вы точно знаете, что он вас поздравит даже спустя много лет. Поэтому, дорогие мои, вам виднее здесь по солнцу, но здесь, возможно, есть какие-то ограничения в поздравлении на Валентина в день. Возможно, правда, человек не верит. Возможно, человек верит и обязательно вот этому придерживается. То есть, ограничения в любом роде, но они касаются только одной стороны. Здесь нету не, здесь нету какой-то, ну, я не знаю, ну, наверное, поздравлю, наверное, не поздравлю. Нет, здесь человек либо верит, либо в это не верит. Просто многие э, русский, русскоговорящие люди у нас обычно этот праздник не отмечают, либо не верят. Ну, допустим, старшее поколение. Э, вот. Поэтому я и все-таки эту тему все-таки поднимаю. Э, давайте дальше. У нас, соответственно, что, что за человек? У нас тройка, король. Э, Тройка мечей, восьмерка кубков и десяточка жиров. Не устан, человек, человек а, лошадь. Человек конь. А, человек... Очень, я бы сказала, много на себя берущий гражданин. Всяких дел горазд. Возможно, возможно. По тройке, по восьмерке Здесь не происходит некоторой стабильности, той, которая бы хотелось в жизни. Здесь, я бы сказала, да, такое возможно. Но человек доброжелательный, приятный сам по себе, может располагать к себе, спокойный в некоторых планах, спокойный. Но при этом человек, возможно, как-то не то, что надоедает самому себе, но с человеком, возможно, просто тяжело морально. Либо самому человеку может быть крайне тяжело из-за каких-то движений в жизни. Возможно, из-за того, что много на себя берет, Либо из-за того, что, в принципе, может со здоровьем не в ладах. Тоже я бы могла бы сказать. Но какой-то момент тяжеловесности в этом человеке присутствует. Может, просто грузный. Поэтому ну, а, приятный, компанейский, хороший, в некотором плане только спокойный вывод в таком сочетании все таки тройка мечей восьмерка кубков а, да может на себя много брать но здесь возможно как-то со здоровьем не так и я все равно бы хотела бы намекнуть в этом плане все-таки со здоровьем либо с тем что у него на постоянной основе то есть у него неспокойная жизнь у таких людей вообще априори, потому что по королю Пентакли, по тройке мечей, по восьмерке нету здесь спокойствия именно в каком-то, возможно, денежном, либо в какой-то некоторой его стабильности. Возможно, стабильность это его не денежная, допустим, какая-то другая сфера ну Мало ли. Мало ли для себя человек по такому сочетанию, стабильностью какой-то другой. Может, стабильность это его компания, это его жизнь. Может быть, и такое. В принципе, по такому ли человеку, да. Потому что меч мечей, восьмерка кубков больше говорят о некотором момент эмоций И его отношение ко всему а не такое, как он всегда сам по себе. все равно здесь больше отношений. Потому что каждый человек меняется, и здесь нету старших аркан. Поэтому я бы сказала здесь в некотором плане вот Короче, как-то так. Поэтому спасибо вам, а, что досмотрели до конца. Я желаю вам всего самого наилучшего. Давайте перейдем к следующему варианту. Здравствуйте, кто у нас загадал втор... а, третий вариант. Давайте посмотрим, как король к вам относится. У нас, соответственно, двойка, пентаклей, туз, страшный сон, сашу. Дорогие мои, если что, если какие-то были между вами ситуации, то я бы сказала, что здесь есть некоторое сглаживание. Как некоторых таких не особо простых моментов. Человек к вам относится доброжелательно, хорошо, приятно, спокойно. Человек вам доверяет. Возможно, здесь есть какие-то воскресания некоторых чувств некоторых ощущений. Поэтому, дорогие мои, здесь я бы сказала с более-менее такой приятной некоторой с более некоторой приятной м, долькой радости, что здесь человек реально хорошо доброжелательно, приятно, у кого-то с любовью, у кого-то с нежностью, а просто с добрым сердцем, либо с добрыми воспоминаниями. Человек к вам относится, потому что здесь некоторое возрождение, теплых ощущений, теплых чувств по отношению к вам. Дорогие мои, здесь я бы сказала классно. Но если какие-то да, допустим, моменты просто как-то случалось между вами, поэтому... Поэтому да, дорогие мои, поэтому вот звоночек все-таки у нас как-то не зря. Поэтому здесь доброжелательно, благоприятно, дорогие мои, этот человек также может вас воспринимать как одну на весь мир. Здесь могут быть проигрывать, я бы не сказала Альфонсу, но те люди, которые очень сильно воспринимают каждое событие, как самый глобальный эффект жизни, я немножко, потому что заглянула вперед, поэтому все-таки, дорогие мои, здесь хорошее, приятное, стабильное, возрождающее, теплое ощущение вас. Поэтому даже если страшно, суд у нас с дураком, поэтому это как первая любовь, это как в начало войти. То есть человек с вами и к вам относится более обновленней. Если вы с человеком давно, допустим, не общаетесь, то человек все равно положительно к вам относится, вот даже вот до такой какой-то некоторой степени. Поэтому спо стабильно, спокойно, классно, хорошо, э, благоприятно. В любом каком-то таком некотором сочетании. Поэтому э, здесь прям хорошо. Мне прям нравится здесь. Давайте поздравить лена Валентину в день. А может... Может, но здесь прям король мечи, Ту Спинтакли, прям девятка. Но еще и похвастаться тем, что он помнит об этом, <свят> тоже может. Дорогие мои, здесь достаточно человек даже может в любом какой-то ипостасе, верит, не верит, хочу, не хочу, но человек может вас поздравить, все равно у нас Ту Спинтакли присутствует какой-то некий шанс. подарить вам весточку то, что э, с Валентинкой тебя э, при этом. Вот здесь вот как-то, я бы сказала, однозначно, да. Но, дорогие мои, у нас все-таки карты, и это никогда у нас вот чтобы это точно сбудется, такого, к сожалению, не бывает. Бывают все-таки разные положения вещей, разные ситуации, надо об этом помнить. Поэтому, ну здесь как-то я бы сказала, бы, что поздравит, да, поздравит, и при этом похвастаться что вообще это помнит. Давайте дальше. Давайте дальше. А, сигнификатор данного человека десятка мечей, маг десятка жезлов, и дьявол и паш чаш. Сногсшибательная, сногсшибательный мужчина. Вот не уйти просто от этого молодого человека кому-то. Дорогие мои, возможно, очень сильно отталкивающий гражданин. Правда, на полном серьезе здесь момент эффект отталкивания тоже может присутствовать. Но также здесь большого притяжения. Что-то в нем вот, вот в этом человеке что-то для вас точно есть. Потому что некоторая притягательность, сексопильность в некотором плане с магом. Поэтому вот здесь я бы с магом. Возможно, вас либо, честно говоря, отталкивают, но тогда надолго и навсегда либо сильно притягивает точно и навеки поэтому и по десятке же особо не, не они от, от него не убежите возможно какой-то тяжеловес тяжелый дум у него тоже может присутствовать но некоторые обаятельный состоятельные в некотором плане если конечно состоялся потому что здесь и может самозанятость в принципе быть в принципе очень интересный присутствие такого интересного человека возможно, с какими-то зависимостями, я не исключаю все равно, но, возможно, и некоторые ощущение притягательности к себе человек может э, вызывать в других людях. Поэтому, если от него вы сбежали, то вы, человек вам ненавистен, но чему-то загадали. Если вы, в принципе, как-то его сложно, я думаю, избежать сложно либо как-то проглазить, но это человек. Обычно такие люди не выделяются даже из толпы. Вот такие лучики солнца. Некоторые в тем царстве, а может быть, просто темный лучик в светлом царстве. Поэтому, дорогие мои, вот такой некоторого человека мы сегодня и рассмотрели. Поэтому спасибо вам, то что вы досмотрели до конца. Давайте перейдем к следующему варианту. Здравствуйте, кто у нас загадал? Четвертый вариант. Давайте посмотрим, значит, как король к вам относится. Поздравит ли вас в Валентинов день и его сигнификатор. А соответственно. Давайте у нас Паша, мечей, Сила, Семерка Жезлов, Шестерка Пентаклей и Шестерка Чаш. Это то же самое, когда человек стиснул зубы, когда ему больно. Но здесь человека не стиснул зубы, потому что ему больно. А человек, возможно, как-то недоверчиво к вам относится. Как-то вот немножечко, немножечко немножечко да немножечко скептично но при этом по шестерке Пентакли, по шестерке чаш как как того заслуживаете да дорогие мои. Правда, здесь возможно, просто человек может как-то в по оппозиции по, по отношению к вас, к вас, к вам. Человек вам не особо доверяет. Есть какой-то такой момент неразберихи в человеческом сознании по отношению к вам. Возможно, есть, правда, ощущение недоверия, ощущение скованности, ощущение того, что его не слышат. Ощущение того, что хочется что-то дать, хочется что-то взять, но это не получается. Поэтому вот здесь чувство неудовлетворения в отношении вас и какого-то нежелания чего-то признавать возможно человек просто с вами не согласен и просто чем-то недоволен поэтому вот здесь возможно чистое неудовлетворение даже в физическом плане вот здесь я могла бы сказать точно у кого-то здесь все-таки присутствует поэтому дорогие мои какой-то момент неудовлетворения скептизма и немножечко хотения желания но и при этом дорогие мои вас не вас это тоже большой вопрос <laughs> поэтому ну к вам вот больше немножечко такое немножечко с привкусом. Вот знаешь, это как солнышко. Вроде все хорошо, но есть какая-то противная тучка, которую вот чувствую, сейчас вот солнышко скроется, эту противную тучку. И вот это ощущение немножечко, блин, вот сейчас она скроется, сейчас будет холодно. То же самое ощущение по отношению к вам. Поэтому все таки пожа и по семерке жезлов я не исключаю. Дорогие мои, возможно, также здесь бы я бы сказала, что человек... Но все-таки здесь большинство молодых людей не удовлетворены в каком-то плане в отношениях с вами. я прям сразу скажу: все-таки у нас такая сила, силушка рядом богатырская с семерочкой жезлов, все-таки это правда исключать не могу. Давайте поздравить ли вас на Валентинов день этот гражданин? О, паш Пентакли, ну вроде как да Вроде как Паш Пентакли, можно сказать, да точно Но здесь у нас дурак, двойка мечей, король жезлов, восьмерка мечей Ну хочется сказать, ну вот нет Ну вот либо забудет Человек здесь может поздравить, я не исключаю ну, здесь хоть хоть хоть умри, хочется сказать мне, то ли человек забудет, то ли человек не знает, то ли человек... А, что, что, что произойдет? А, Валентинов, точно. Поэтому, дорогие мои, возможно, соизволят как-то здесь поздравить, но сделает то, что я забыл, Я не знал, я не знал, но я там, типа, это... Ну, это то же самое. Ой, а ты меня поздравил, спасибо тебе... Ой, да, ну да, что я поздравлял, да, но здесь тоже, кстати, такое может происходить, но я бы сказала все-таки по дураку, по двойке, по восьмерке не особо здесь поздравят люди с Валентином с этим днем, Возможно, может, просто подарок какой-нибудь символический подарят, либо как-то что-то уделит какое-то некоторое внимание этому. Ну, вот поздравления, ну, вот, вот я бы хотела бы сказать на минимум здесь <соценно> по соотношению карту, как забыл. <соценно> вы знаешь, забыл, запамятовал, что-то сделал. Возможно, с утра поцелуются с Валентином Днём, это... а потом вечером вы это все вспомните и тому подобное. Поэтому вот здесь я бы могла бы сказать, какая-то вот неординарная позиция, но Здесь могут происходить и подарки, но а, в основе все таки такое незнание, недопонимание и прикидывание дурачком. Может, вы напомните. Давайте дальше. У нас, соответственно, сигнификатор человека. Так, это дополнительно не тогда уж рассматривать особо, особо, особо. Так, человек любвеобильный. Человек в некотором плане даже завоеватель. Ну, может, здесь и как-то и фаталист, мы тоже не исключаем. Доброжелательный, порядочный человек в ну, некоторых, да, ну, благопорядочный такой человек, стабильный. Здесь вот как-то момент с властью, может быть, какие-то беды. Возможно, человек... Своих высот как-то либо не оправдал, либо не оправдывать своих же в глазах. Все-таки у нас десятка мечей, я еще добавила по восьмерке и по девятке. Возможно, человек достигает, либо достиг каких-то высот... Но есть что-то другое, к чему бы хотел человек прикоснуться, и это для него поистине важно. Поэтому ну здесь человек может быть и семейный, проигрывается спокойный, благоприятный, лучезарный, теплый, стабильный, самодостаточный. Но есть какие-то высоты, которые бы человек... Вот... Либо как-то не может достигнуть, либо есть какие-то вещи, которые просто не дают ему до чего-то докоснуться в жизни. То есть есть какая-то определенная власть, к чему бы человек бы очень бы сильно хотел прикоснуться, но, возможно, что-то просто не имеет в своей жизни. Поэтому, дорогие мои, вот, короче, как-то так. Спасибо вам то, что вы досмотрели видео до конца. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Я желаю вам всего самого наилучшего. Пока-пока.